Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Вторник, 6 марта, и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется в рамках часового таймфрейма. Следующая область для преодоления это движение выше отметки 1.23.63, максимальное значение, которое было зафиксировано вчера в понедельник. Ну и после преодоления уже данного уровня предпосылки к росту до 1.25.54 будут более актуальны. В какой-то момент тенденция восходящего сохраняется, если евро сможет удержаться ниже отметки 1.2363 и обновить минимальное значение понедельника, то в этом случае мы увидим развитие нисходящего сценария по паре евро-доллар. А пара британский фунт американский доллар также в рамках часового таймфрейма продолжает свое восходящее движение. А цели по данному восходящему движению, ближайшая цель это движение в область 1.4053, далее на 1.42 возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений понедельника на отметке 1.3766 а пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое восходящее движение, следующая цель находится уже в области 1.3150 1.3170, а ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях понедельника это область 1.2871 а по паре Американский доллар, японская иена. Сегодня с утра мы видим торговлю уже а, вблизи максимальных значений а, понедельника. Уходили выше отметки 106.23. Это максимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Поэтому в рамках часового таймфрейма мы можем ожидать переход в фазу восходящего движения с целями роста до 107.54. Опять же, данный сценарий будет актуален, если паре удастся удержаться выше минимальных значений пятницы и понедельника, именно в области 105.34. А по паре австралийский доллар американский доллар сегодня с утра мы также видим начало Торговли выше максимальных значений понедельника и пятницы прошлой недели, это отметка 7769, что в рамках часового таймфрейма, опять же, если пара сможет удержаться выше минимальных значений вчерашнего дня, это отметка 7725, то уже вероятность сохранения восходящего движения будет более актуальна с целями роста до 79 и 80. Соответственно, сейчас в рамках часового таймфрейма более предположительно начало восходящего движения и продолжение уже роста в сторону Основного тренда. А, далее у нас на очереди пара еврофунт. Здесь точно так же а, тенденция восходящая сохраняется, цели роста это движение в область 90 а, ровно. А ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях понедельника, отметка 8.83. 88, а, по золоту вчера. Мы видели также продолжение восходящего движения, оно сохраняется сегодня. Цели роста это уйти выше отметки 1327 долларов за тройскую унцию, ну и далее двигаться на отметку 1344. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений а понедельника, это отметка 1317. Но пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая остается в приоритете. По нефтемарке Brent вчера мы увидели закрепление выше максимальных значений пятницы, ушли выше отметки 65 ровно И на текущий момент в рамках часового таймфрейма мы также отслеживаем продолжение восходящего тренда с целями движения на 68,27 и на 70 ровно. А возврат к продажам по нефтемарке Brent будет рассматриваться после преодоления минимальных значений, а, которые мы увидели вчера, на отметке 64.14. А по индексу DAX вчера к концу торговой сессии мы смогли закрепиться выше максимальных значений а, пятницы, это уровень 12.100, что в рамках часового таймфрейма нас также переводит в фазу восходящего движения. Цели роста это движение в область 12.660. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений а, понедельника это уровень 11 тысяч 730. Ну и по биткоину на текущий момент тенденция восходящая общая сохраняется в рамках часового таймфрейма Мы видим торговлю ниже минимальных значений понедельника, но более важный среднесрочный уровень находится на минимальных значениях 4 марта. Это отметка 11 тысяч 23 доллара за один биткоин. Если биткоин сможет удержаться выше данного уровня, то мы сохраним тенденцию восходящую.